Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Железный занавес. ТН по-новому. Правила для удержаний. ПСН открыто для доставок. Налоговый прогноз. Железный занавес. Новые реалии для бизнеса. Резиденты, участники ВЭД, теперь должны продавать вновь поступающую валютную выручку, а также конвертировать в рубли валюту, которую они получили по зарубежным контрактам, начиная с 1 января 2022 года. Объем продаж в обоих случаях 80%. Запрещены валютные займы нерезидентам и электронные расчеты без открытия счета через иностранные системы платежей. В ответ на ограничения в отношении некоторых российских банков решено сделать проще переход для граждан из одного банка в другой. ТН по-новому. С первых дней весны бланк транспортной накладной претерпел изменения, в основном не по содержанию, а по структуре а в правилах перевоза грузов автотранспортом появилось больше разъяснений, как заполнить накладную верно. Например, теперь прописана норма о том, что договор перевозки считается заключенным после фактической погрузки груза в транспортное средство перевозчика заполнение подписания сторонами раздела 8 «Прием груза» транспортной накладной. Правила для удержаний. При удержаниях сработника нужно не забывать о неприкосновенном минимуме. Такая гарантия сохранения части доходов для должников введена с февраля 2022 года, и касается она не только исполнительных листов, поступающих от приставов, но и тех, которые при небольшой сумме задолженности, не более 100 тысяч рублей, вправе направить по месту работы должника сам взыскатель. О применении правила о сохранении прожиточного минимума в последнем случае рассказал Роструд. ПСН открыта для доставок. До сих пор думаете, что ПСН неприменимо к доставке кулинарной продукции, как уверял Минфин ранее? А вот и нет. Теперь это сделать можно, утверждает не только финансовое ведомство, но и налоговая служба. Оказывается, достаточно взглянуть под другим углом, например, на ГОСТ для услуг общепита. Налоговый прогноз Правительство планирует ввести дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики в период международного противостояния, среди них Мораторий на плановые проверки для субъектов МСП, начиная с 10 марта и до конца этого года, и продолжение льготных кредитных программ. Продление программы компенсации расходов на использование системы быстрых платежей субъектами МСП. Наделение правительства полномочиями оперативно менять налоговое законодательство, в том числе продлевать сроки уплаты налогов. Выделение дополнительных средств на программу ФОД 3.0. Быть в курсе складывающейся международной и внутренней ситуации, принимаемых мер, поможет запущенный по поручению правительства портал «Объясняем.рф». На нем планируется размещать ответы на вопросы граждан, оперативную информацию, опровержение различных недостоверных сведений, фейков. Теперь выписку из ЕГРН на сайте налоговой службы через личный кабинет юридического или физического лица можно сформировать по заданным параметрам, например, в разрезе одного или нескольких субъектов Российской Федерации, а также по одному или нескольким основаниям постановки на учет в инспекции, по обособленным подразделениям, недвижимости, транспортным средствам и так далее. Выписка из ЕГРН для граждан дополнена сведениями о постановке на учет в качестве самозанятого. Обязанность утилизировать старую технику через специальные компании, введенная с 1 марта этого года, касается только организации и предпринимателей. Граждане по-прежнему могут оставлять вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передавать их на переработку. Организации предпринимателей должны передавать такие отходы компаниям, которые ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 15 марта. Тема вебинара ⁇ Как составлять годовой отчет за 2021 год ⁇